Добрый вечер, отлично, что слышно меня. Значит, давайте я представлю, кто меня еще не знает. Меня зовут Екатерина Клопенко, я являюсь одним из основателей проекта «Бизнес Биоси». Сегодня у нас будет с вами очень важная тема – это работа с возражениями. И э, я ее так назвала «Как не упасть в обморок, если вам сказали нет?» А «нет» вам будут говорить много-много-много-много раз. Сегодня я… Э, давно мне не говорили «нет», если честно сказать. Но сегодня, прям вот как специально, да, перед вебинаром, случайно встретила свою знакомую, и она спросила, как у меня дела, я начала рассказывать, и, и увидела, что человек был в шоке, просто в шоке. Как дома, как в интернете, э, что это вообще такое, ты, ты че, с каталогом, ты пристаешь к людям, ты навязываешься. То есть я услышала столько, вообще столько всего, о сетевом маркетинге, да, <смех> я смотрела, у нее хлопала глазами, говорю, боже мой, неужели еще остались люди на Земле, которые до сих пор думают о сетевом, да, что это какой-то лохотрон, что это беготня с каталогами, и что это навязывание к людям, приставание к людям. Я уже даже не помню вообще, когда я кому-то чего-то навязывала, да, и говорила, давайте пойдем со мной. Так вот, <смех> давайте сегодня поработаем с нашими возражениями, наверняка. И близкие, и родные, и знакомые у всех как бы есть к вам претензии, да, все говорят: ай-яй-яй, куда же ты попала? Ну и поехали. Итак, давайте смотреть: причины отказа почему отказывают обычно люди да но первое это самая самая банальная причина нежелание менять привычный образ жизни да? то есть люди вроде бы как хотят что-то изменить люди хотят подняться вроде как и даже с дивана и хотят деньги зарабатывать и машину и квартиру ну все что угодно но когда встает вот вопрос ребром что нужно будет конкретно изменить свой образ жизни а его реально нужно будет изменить тем более если у вас еще есть дополнительная работа да, то есть основная работа а это будет как ну скажем начнем с дополнения да, к основному заработку то вам нужно будет категорично изменить свой образ жизни, да. Нужно быть более ответственным, э -э развиваться, много читать, много изучать. Но реально изучать нужно, потому что голова здесь должна работать. Конечно, человек э -э сразу встает в стопор и, естественно, говорит, нет, это не для меня, да. Дальше. Неуверенность в тебе себе в способностях и в результате. Очень часто. А смогу ли я? А это же с интернета. А это же вот, ну вот, представляете? Я же вот только вот сижу в Одноклассниках. Я, я только кнопочку, вот, там, лайк нажимаю, и все. Вот вы знаете, на самом деле, я точно так же, как и вы, пришла в сетевой вообще на нулевом уровне. Для меня компьютер, это было что-то, вот нечто. Я единственное заходила в браузер, а вот, и, и то у меня не было ни гугла ни не знаю, там, не Mozilla, не оперы, ничего у меня не было. Вот этот, этот интернет-эксплойер, да, который э, стоит, у меня висит. Настя, перезаходите. Перезаходите, потому что... Сейчас напишу. Ау. Ау. Ну что? Висит. Так, давайте попробуем... Так, поехали дальше. Отвисла. Все, у кого отвисло, у того отвисла, у кого нет, значит, будете смотреть в записи, ничего не знаю. Итак, тогда неуверенность в себе в своих способностях. Очень часто человек говорит: не могу, не умею, я вообще, то есть, поверьте, мы все пришли сюда а, вот на, с нулевыми знаниями и слава богу научились создали школу и как бы нам есть что вам предложить да и неверное представление о компании и о бизнесе MLM. это как раз тот вариант который сегодня я встретила на улице да когда прихожу говорю что вот так вот и так а мне говорят да ты что ты, ты вообще где да, с каталогами да, ты к людям пристаешь да как ты такое можешь делать а вот так вот оказывается да люди реагируют но что с этим совсем делать давайте будем сейчас смотреть Учиться, да, проработка возражений. Когда у вас приходит отклик, вам пишут, или на ваше какое-то объявление, да, пришел вам отклик, или вы со знакомыми разговариваете и видите заинтересованность, да, либо вам кто-то написал на ваш личный бренд заинтересованность, да, вы, конечно же, даете свое предложение в бизнесе, да, именно по бизнесу, там, на дисконт, возможно, или еще что-то, да человек начинает возражать да? что я хочу вам сказать не нужно отпираться от этого возражения нужно понимать что любое возражение это ваш собственный опыт это опыт в вашу копилочку это очень хорошо вас развивает направляет в разные стороны да то есть вы начинаете думать мыслить развиваться потому что на любое возражение вы должны найти обязательно ответ да Конечно же, никогда не спорим с кандидатом, анализируем, уточняем, почему он так думает, да, что происходит, когда, вот, может быть, он как-то встречался с этой компанией и так далее. То есть нужно обязательно проводить анализ. Дальше, соглашаемся всегда с кандидатом, да-да, конечно, и я так думала, и все так действительно было, но вот и уже у нас пошло наше возражение, да отвечаем только фактами а для того чтобы отвечать фактами вам нужно обязательно изучить саму компанию да то есть продукт компании обязательно должен да, быть изучен маркетинг должен быть изучен личный кабинет должен быть изучен и так далее то есть какие сертификаты есть какое производство в общем чем подкованнее вы будете в своем бизнесе тем легче вам будет работать с возражениями ну и по окончанию всего вот этого, да, вы уже делаете конечное предложение. И, скорее всего, если вы все правильно, да, подготовите вот саму проработку возражения, то в конечном итоге по результату всей вашей работы у вас будет ответ «Да, я готов с вами пойти». Итак, самые распространенные возражения. Сетевой маркетинг это пирамида, это лохотрон, это неинтересно, вы говорили, что нет вложений, у меня нет денег, нет времени, я не пользуюсь данной косметикой, да, мои знакомые пробовали, я не верю, мне это неинтересно, я подумаю. Но это вот, по-моему, бесконечные вот эти вот, знаете, как, как сказать, отмазки, да, когда человек что-то пытается приписать вообще непонятно к чему и э, думать что он от нас отвязался ну не тут-то было давайте прорабатывать все вот эти вот э, возражения да начнем с сетевой маркетинг это пирамида ну вот э, это вот действительно вызывает смех вот уже столько времени да э, сетевой маркетинг на вообще на рынке продаж и до сих пор все думают что сетевой это маркетинг у это пирамида не надо путать сетевой да MLM с какой-то э, пирамидой нужно понимать что э, все деньги в пирамиде получают именно э, верхушки а сетевой маркетинг здесь каждый человек который сюда пришел и может стать организатором своего собственного бизнеса конечно же если он это захочет то есть, с каждого человека начинается собственный бизнес. Вот это вот очень важно, чем и, конечно, уникален да, сетевой маркетинг. Давайте э, вообще, пойм, э, надо разбираться, что такое да, пирамида. Любое производство – это пирамида. Да? Управление государством – это пирамида. Ну, возьмите там элементарную школу. Да? Э, у нас есть директор, да? К директору подключаются, э, вернее, подчиняются заучи. Заучи имеют доступ ко всем учителям, да, э, даже ниже учителей идет э, персонал э, у нас рабочий, да, э, актеры технички, там, плотник и так далее. То есть это тоже пирамида. То есть везде у нас идет пирамида. Что такое сеть, да? Сеть это распространение товара до да, какого-то определенного товара вот от покупателя к покупателю на а, таком образе а, распространены сейчас работают а, просто множество гигантских магазинов но ну, возьмите тот же магазин эльдорадо да то есть есть а, был какой-то один магазинчик и он просто по всей стране построил свои собственные магазины да там или а, свои отделы пожалуйста сеть евросеть да, там не знаю Билайн. ну то есть в плане сети и в плане пирамиды по-моему здесь люди начали давным-давно уже все путать то есть мы не путаем ммм да когда люди собирают с нас деньги и вместе с деньгами собирают чемоданы и отправляются с нашими деньгами да далеко-далеко отдыхать то есть пирамида это обычная система построения в любом государстве по сути вот и все Слово пирамида по моему бояться нечего а сетевой маркетинг это в общем-то не пирамида так э, я уже сказала да что все организации построены по данному методу по методу пирамиды до да, сетевой маркетинг это э, тоже только он дает возможность заработать без ограничения то есть в любом в любой пирамиде до да, э, директор будет всегда получать больше чем получает техничка здесь совсем наоборот не, не, не важно кто стоит над вами не важно, кто твой спонсор но если у тебя есть желание если у тебя есть стремление то ты спокойно можешь своего спонсора обогнать и э, перегнать и стать там, президентом да а ваш спонсор допустим как был директором да или там на каком-то маленьком уровне так и остался поэтому э, Сетевой маркетинг дает возможность заработать большие деньги именно на любом уровне. Вот это вот очень важно. Лохотрон, да, в чем заключается обман, вот у меня всегда, а в чем обман, я не могу понять, да, мы не требуем денег за регистрацию, мы не требуем денег за обучение. Мы не продаем пустой воздух, то есть есть товар, конкретный товар, да, у нас нет волшебных каких-то там обещаний. Мы не просим вложить тысячи, чтобы вы ждали, что эта тысяча у вас через полгода вырастет в миллион. В чем обман? Вот просто, да, как бы можно спросить у человека, да. Во-первых, мы официально получаем прибыль, то есть за свой труд. Мы оформляем ИП, да, вот в конечном результате, да, мы должны оформить будем ИП, мы должны платить налоги за свой труд нашей стране, в да, той стране, да, в которой вы живете. Дальше. Компания уже более 13 лет. Она работает не только в одной стране, а в нескольких странах мира. Да. Компания имеет свои собственные производства, изобретения, патенты, сертификаты. Ну как, как вообще, о, о каком лохотроне да, может быть и речь. Поэтому, конечно же, приводим в пример... Компанию приводим в пример то, что но ну, любой лохотрон он имеет свою жизнь примерно год, да, и лопается. Дальше Биоси это неинтересно, неинтересно вот, вот где вы работаете в Биоси, ну это неинтересно. А что интересно? Скажите вам, пожалуйста, да? А вам вообще интересно зарабатывать деньги? Вот вот такой вопрос, то есть что вы конкретно хотите? Или, возможно, у вас был э, другой, э, другой опыт, да, э, в какой-то другой сетевой компании. Возможно, был в нашей давно-давно, да, э, какой-то неудачный опыт, да. Если же человек говорит, да, вот я где-то там вот в другой сетевой работал, у меня не получилось. Но не получилось, расскажите наши плюсы. А для этого что нужно сделать? Нужно знать э, весь э, маркетинг, да, э, все нюансы нашей компании и и причем нужно знать не только нашей компании, а, конечно же, желательно знать а, что-то о других компаниях. Иначе вы не сможете выделить вот эту вот изюминку, да, именно нашей компании. То есть, допустим, да, что у нас продукт натуральный, да, что у нас, допустим, есть выплаты без ИП, да, что у нас более легкий маркетинг-план и так далее, что у нас можно получить квартиру. Ну, в общем, то есть вы должны знать свои преимущества. Если же человек говорит, ну я вообще как бы нет не знал ней вообще ни о чем да то здесь конечно же как мы можем ответить что возможно вы ошибочно представляете что я вам предлагаю да? вы думаете что нужно бегать с каталогами продавать продукцию и так далее да? вот как вот сегодня мне сказали навязываться людям но у нас совершенно другие методы до да, работы мы даем хорошее обучение поддерживаем и конечно же в итоге у нас происходит, в общем-то, наш товарооборот, только на личном потреблении, да? Вот. То есть переводим человека на то, что мы давно уже с земли ушли, и, конечно же, мы со спамом не работаем. То есть вот это, конечно, нужно обязательно озвучить человеку. Так, подвисает, да? Так, вы говорили, что нет вложений, но э, а это естественно абсолютно, и у нас нет вложений. То есть кто до сих пор думает, у меня норм, да, значит, у меня маленько висит, если вы думаете, да, вот до сих пор, что если вы делаете ЛТО 100 баллов, да, покупаете продукцию на э, 3000 рублей, ну, округлим, да, скажем так, что вы вкладываете в бизнес. Что такое вкладывать в бизнес? Не знаю, есть ли тут люди, да, ну вот я вижу, что есть, да, люди, которые когда-то хотели открыть свой бизнес или, возможно, даже открыли свой бизнес, и они понимают, что такое вкладывать в бизнес. Это снять помещение, это сделать огромнейший закуп, да, какой-то продукции. Либо, если вы хотите делать это производство, значит, вы должны либо взять в аренду оборудование, да, по огромной сумме, да, либо его закупить, это оборудование установить, а, нанять работников, соответственно, которым вы будете платить, а вести в бухгалтерию. Ну, то есть, это бесконечная бесконечность. Вот это называется вкладывать в бизнес. А то, что касается э, сетевого маркетинга, да, то здесь мы абсолютно ничего не вкладываем. Потому что мы каждый день, извините меня, стираем, зубная паста, э, извините, чистим зубы, умываемся, ручки кремом мажем, да, шампунью голову моем и так далее. Мы это покупаем в любом магазине. И э, купить им, вот просто поменять магазин, да, и при этом э, еще и получить скидку на очень качественный продукт, э, за который вы еще и получите подарки, да? Вот попробуйте в любой магазин свой зайдите и скажите, что я хочу вот точно подобный такой продукт, как допустим нашей компании натуральный, да, э, купить э, вот хотя бы за эту цену, но не предложит вам ни один такой магазин. А если даже и предложит что-то, да? то если вы еще и попросите скидку 33%, а еще сверху и подарок попросите, магазин скажет, девушка, вы не туда зашли, к сожалению. Так о каком вложении вообще может речь идти? И когда начинают люди говорить, ну я вот работаю на обычной работе, да, у нас нет вложений, то есть мне платят только зарплату, ну извините меня. А как вы добираетесь на работу, да? Если, допустим, у кого-то есть даже служебный транспорт, но это сейчас вообще крайне редко, если даже и есть на каких-то заводах служебный транспорт, то, скорее всего, в большинстве случаев у вас из зарплаты служебный транспорт высчитывает. Но и то, по-моему, служебный уже давным-давно во многих э, городах и предприятиях практически исключили, да? Спецодежда. А, там дресс-код а, а какое-то обучение тратим на обеды а, инструменты да а, я не знаю там парикмахер в конце концов все ножницы все щипчики все расчесочки все покупается на своих деньги, на свои деньги И если у вас вдруг что-то сломалось да а, поломалось то извините вы идете покупаете за свой счет вот это вложение вот это вложение то есть вот так вот нужно потихонечку аккуратненько не напором не споре абсолютно спокойно выводить человека вот на э, на разговор да у меня нет денег Понимаете? а вы вот думаете да то есть э, делаем заказ у меня нет денег ну нет денег у вас вот вы, вы как считаете я сюда пришла вот, в бизнес потому что у меня денег вот Целая корзина, целая машина, не знаю, там, в каждом кошельке по миллиону долларов, да, лежит. Я точно так же, как и вы, пришла сюда зарабатывать. То есть, о чем вообще может быть разговор, у меня нет денег, да? Зачем тогда вот нам вот этот бизнес э, развивать, да, э, как бы, если бы у меня были бы деньги? У меня тоже так же, как и у вас, э, изначально не было денег. Сюда как раз приходит для того, чтобы зарабатывать. Я не прошу у вас денег, я расскажу и научу, как их заработать, да, как за 4-6 месяцев вы можете зарабатывать уже от 30 тысяч рублей, да? Нужна ли вам такая сумма, да, чтобы жить комфортно, или вам нужна эта сумма побольше, то есть это все зависит лично от вас. Или, допустим, да, о каких деньгах идет речь. Я же не прошу у вас ничего регистрация бесплатная, обучение бесплатно да? на сегодня вы в конце концов опять же чистите зубы умываетесь и так далее просто поменяйте магазин да и получите скидку 33 процента плюс подарки и зарплату еще за то что вы купили данный товар в этом магазине вот так вот нужно точно так же, аккуратненько да не спорить совершенно с клиентом со своим с потенциальным до да, партнером разговаривать, когда особенно вот очень остро вот возникает, у меня нет денег и все, но нет денег. Ну, ребят, вы хотите построить бизнес, да, при этом даже я не знаю, не пошевелив пальцем, то есть не подумав, да, в конце концов для того, чтобы что-то делать, нужно хотя бы поразмыслить, а действительно ли это так? Нет времени? Очень интересно, да, вот мне такое тоже писали и не раз... Вначале спрашивают, да, я хочу свой бизнес, я хочу с вами работать. Ну давайте, конечно, когда почитают информацию, не знаю, какая информация конкретно, да, влияет на человека. Ну почитают информацию, посмотрят, говорят, вы знаете, нет, у меня нет времени на это. На что на это? Тоже непонятно. Человек ищет работу, но у него на это нет времени. А вы считаете, деньги будут сыпаться, да, вот сверху на вас просто так, да? однако же мы всегда находим э, время там для чего-то другого до да, посмотреть э, какой-то там сериал да э, мы ходим по 8 часов на работу кто-то по 12 часов на работу до да, э, опять же вы же хотите получать за свой труд до да, более чем 20 тысяч 30 тысяч и так далее то есть вы хотите чтобы вас доход постоянно рос. и э, вы не можете найти э, допустим по 10 минут несколько раз в день до да, чтобы зайти в интернет, зайти в компьютер, зайти в смартфоны, в планшет и, и проделать определенные действия без проблем. И еще, да, спрашивайте у людей, а есть ли у вас какие-то вот, не знаю, планы, да, которые нужны, ну, на которые нужно реально хорошие деньги, да? Некоторые отвечают таким образом без у меня дети, у меня работа, очень много людей, которые меняют обычную работу, да, на свой бизнес ради детей, ради себя. Если цель, если есть цель, значит время всегда найдется. Вы знаете, сегодня опять же я когда разговаривала со своей знакомой, как-то у нас так интересный разговор повернулся и она сказала, ну вот тоже что-то вроде как нет времени и так далее. А я а, сейчас ловлю себя а, на то, на, как бы на той мысли, что я вот последнее время стала заниматься очень плотно тайм-менеджментом, да, а, мне тоже как казалось раньше, что мне не хватало времени. И я четко все распланировала. И сейчас реально понимаю, чем больше я вот беру, да, допустим, нагрузки, не именно по работе. То есть на работу я выделила четко два. Ну, от силы 3 часа, вот именно на конкретной, на интернет работу, да, плюс ко всему там есть у меня еще дополнительные какие-то э, действия, да, и я сейчас понимаю, чем больше ко мне вот приходит, допустим, дополнительно сейчас я стала возить ребенка э, на секцию на ту, которую даже не планировала. И у меня просто вычеркивается из всего моего дня, да, более двух часов. Даже там больше получается, наверное, около трех часов. То есть мне приходится уезжать, там сидеть, потом возвращаться. То есть три часа у меня из, из моего дня вычеркивается. То есть мне казалось, что я и так не хватает мне времени, а сейчас мне и подавно, три часа с меня съели. Но однако, чем больше вы начинаете принимать да, на себя тем четче вы понимаете, что вам нужно правильно распланировать свой день. И тогда обязательно ваше время будет ну, как бы находиться для всего того, что вы хотите делать. Да. Дальше. Мне не нравится Биоси, я не пользуюсь данной продукцией. Когда вы где пользовались нашей продукцией, обязательно нужно спросить да у человека. Если же все-таки человек говорит, что ну вот пользовалась там у кого-то каким-то одним продуктом, мне не понравилось. Конечно же нужно предложить, что э, многое нужно что-то подбирать э, каждому, да, под себя. Вот, и если же, э, скажем так, что человек говорит, что я не, вообще нигде не пользовалась, ну вот почему-то я так считаю, что ну мне не нравится вот себя да, то конечно же нужно вспомнить что мы живем век химического прогресса да и натуральность продуктов вот именно сейчас уже выходит на лидирующие позиции да. а, у нас мебель стараются делать экологично чистую продукты мы сейчас боремся за то чтобы было все написано да, на упаковочках что нет консервантов и так далее да что это молоко а не молочный напиток и многое многое другое да и при этом а, вот при всем то что вот такой вот уникальный у нас замечательный продукт, да. При этом мы получаем готовую схему для заработка, да, с легальным растущим доходом, с бесплатным обучением. И наши доходы в два, в три, в 10 раз превышают э, доходы людей, работающих именно по найму. Поэтому мы и отталкиваемся от того, что интересен ли вам заработок, до да, э, в данном процессе. То есть Нужно подводить человека конечно же не просто что нравится вам не нравится продукт да а то что мы можем с помощью нашего продукта да с помощью нашей компании зарабатывать очень неплохие деньги да, причем с легальным постоянно растущим доходом у меня знакомая пробовалась у нее не получилось вы знаете очень много у меня таких вот знакомых которые пробовали чего-то у которых чего-то там не получилось да Другая вот вышла замуж, через полгода развелась и говорит, а там делать нечего, да? И то есть, если мы будем смотреть все, что делают наши знакомые, по сути, то, к сожалению, а когда же жить нам лично, да, нам самим, когда же нам жить? Поэтому в любом случае, если вам будут говорить, что вот кто-то там у меня пробовал, да, обязательно найдите нужные слова, например, да, что. Ну, возможно, человеку было не то обучение, да? возможно, вот э, не такое было построение, возможно, не такой спонсор, не та поддержка и, и так далее. да? Возможно, не та компания. В какой компании? Где? Обязательно спрашивайте, выводите человека на разговор. Вот. И, конечно же, есть вещи, да, которые необходимо попробовать самой. Тем более, что у нас регистрация бесплатная, да? никаких обязательств пред, перед компанией у нас, в общем-то, нет. И если у вас что-то не получается, и вы не чувствуете себя в этом уверенным, и вы понимаете, что, ну, вот, ну, не нравится да, вам, то вы можете спокойно выйти из нашего проекта. А присоединившись к нам, вы, в общем-то, ничего не теряете. Я не верю. Да, вот тоже вот интересно пишут, да. А чем вы занимаетесь? Начинаешь рассказывать, да. А мы не верим. Да, это все ерунда, я не верю, не может быть такого, вот это вот все, вот это все показуха. Но вы понимаете, э, биться головой, да, и доказывать, что э, все это правда, да, что все наши доходы это правда, что компания действительно дает бонусы, действительно возит людей в путешествия и так далее. Ну, ну я не знаю, то есть биться и чего-то доказывать, конечно, смысла нет. Но э, рассказать о том, что э, многие люди верят в какие-то чудеса непонятные, которые нельзя ни пощупать, ни понюхать, ни, ни извините меня, ни откусить, да. Э, и они верят в это, да. А здесь реальный бизнес, да, который не требует от вас ничего абсолютно, да. То есть э, вы приходите сюда и просто заходите, да, в этот бизнес и э, смотрите, правда это или нет. При этом вам ничего за это не будет. Абсолютно. Почему ж тогда не попробовать, да? Почему ж тогда не испробовать это на себе? И тогда вы сможете оценить правильно ситуацию, верить вам в данную компанию, да, или в MLM-бизнес, или в сетевой маркетинг, или не верить. То есть э, нужно стараться человека все-таки сказать, да, э, что э, здесь все проще нам дается, поверьте, вы с нами не пирамида, да вам хотелось бы зарабатывать побольше, чем, допустим, получаете себя, так что же вы теряете? Ради бога, приходите, никаких взносов мы с вас не требуем, обучим вас бесплатно, а здесь вы уже сами решите, правда это или ложь. Мне это не интересно, это не мое. Ну, что конкретно вам не интересно, да? Что не ваше? Вам не интересны деньги? Ну, вы знаете, как сказать да встречаются люди которым не нужны и не интересны деньги редко редко встречаются такие люди Но ну, вот они очень часто кстати пишут что мне это не интересно меня всегда вот, э, возникает вопрос а вот интересно вам сидеть э, актером, до да, где-то в школе вот интересно нет не интересно да а там дворы подметать интересно нет не интересно. А вот вы знаете, сколько у меня знакомых сидит в банке, да, и проклинают эту работу. Интересно, интересно. А что интересно? Вам предлагают зарабатывать деньги, причем в уникальной компании, да, и э, без всякого дохода, да. И вам это не интересно. Если вам реально не деньги, да, э, но ну, возможно вам интересно путешествие, возможно вам интересно заработать на квартиру подарок, да. Возможно, вам интересна автопрограмма. Что интересно? То есть постарайтесь вот понять человека, а что конкретно вам интересно? Возможно, наша компания даст вам такой интерес. А возможно, вам вообще понравится наша уникальная продукция, да? а Дальше. При этом, при этом, неважно, начинаете ли вы с нами свой бизнес или нет, но вы будете относить свои деньги в магазин за да, спасибо, вот опять же да, возвращаемся к тому, тогда а, что мешает вам попробовать. То есть мы все а, в итоге возвращаем да, в бизнес, в то, что а, у нас а, такой же магазин, как и обычный магазин, только за это нам платят деньги, и за это нам еще дают подарки, и за это нам еще и дают скидку. Кстати. переключаться. Очень часто... Так, пробежала я. Так, мысль потеряла. Ну ладно, неважно так, я подумаю, да, очень часто человек написал, говорит, вы с ним пообщались, он говорит, ну хорошо, я подумаю, вы знаете, вот это вот самое-самое, я подумаю, вроде как дает вам надежду, что ну человек же подумает, но ну, сейчас он подумает день-два, и будет все здорово, на самом деле человек, когда пишет, я подумаю, это говорит о том, что ну он вам практически большими красными буквами сказал нет, Поэтому, для того, чтобы вот, э, не отпускать ситуацию, то есть, если вы скажете, хорошо подумайте, если что, мне напишите, да. Э, то есть, в этом случае вы отпустили ситуацию, все, человек от вас ушел, это 100%. Для того, чтобы вот как раз вот этого человека не отпустить, да, можно написать вот так, ну, вот примерно так, да. Если у вас сомнения, то это нормально. У вас есть другие варианты, как зарабатывать неограниченный доход, да, спрашиваем человека. Рисков у нас нет, тем более к нам каждый день приходят люди, которые могут даже завтра стать вашими партнерами, а среди них обязательно будет будущий ваш директор, который принесет вам дополнительную прибыль к вашей личной прибыли. Да? Если никаких веских причин для откладывания у вас нет, советую не терять время. Это э, для нас очень важный ресурс в нашей работе. да. Обязательно говорите, что э, чем раньше вы придете в компанию, тем э, проще будет вам развиваться. Более того, если такие э, все-таки по каким-то причинам ваше решение изменится, то можете спокойно выйти из этого бизнеса. Возможно, у вас есть вопросы о деньгах или системе бизнеса. То есть э, вот таким вот образом можете спокойно э, разговаривать с человеком, да, и э, когда вы начнете вот так вот с ним общаться, то есть, естественно, не, не вот таким вот большим текстом, да, вот тезисно с ним общаться, то вы увидите, как человек начинает раскрываться, а может быть в итоге он как раз и хотел сказать, да, только вот, ну, были какие-то вопросы, и он в чем-то там сомневался. Поэтому э, никогда не отпускайте такого человека, который говорит, я подумаю. Если вы только закрыли переписку, да, на этом, то все, к сожалению, человек от вас ушел. Так, подвисает маленько у меня. слайды сейчас открываются все итак ошибки при переписке значит что мы делаем да? отправляете большие нечитаемые тексты в этом очень очень большая ошибка всех до да? отправляет огромные огромные тексты тезисно короткие тексты говорим мы не слушаем собеседника не ведем диалог то есть когда мы говорим больше чем наш собеседник нужно наоборот сделать так чтобы э, вы э, либо задавали вопросы либо говорили небольшим текстом да, тезисно а человек пытался сам вам рассказать пожаловаться э, и э, как бы привести вас вот э, к дальнейшему разговору до да. не реагируем на отказ вообще то есть человек отказал сказал ну подумаю да вы закрыли и забыли в этом человеке нет возможно человек просто действительно э, в смятении да в каком-то поэтому конечно же нужно обязательно проработать любое возражение не обращаемся к человеку по имени огромнейшая ошибка просто огромная ошибка очень часто мы просто ведем беседу а человек вот там не знаю юля да допустим ни разу вы ни разу не назвали человека по имени когда вы обращаетесь к человеку здравствуйте юлия юлия там и так далее да это очень очень сильно подкупает поэтому конечно же всегда обращайтесь к человеку по имени и не заканчиваем диалог вопросом. любой диалог вы должны закончить вопросом. вам понятно это да возможно у вас какие-то вопросы возникли а вы знаете нашу продукцию? А вообще вы знаете, как зарабатывается у нас деньги? А вы нашу школу смотрели? А вы видели нашу да, сайт? Там, я не знаю. А вы хотели бы заработать больше? А вы бы хотели путешествовать? Да? И так далее. То есть любой вопрос вы должны закончить обязательно. О, вернее, любой диалог вы должны обязательно закончить вопросом. Так, следующее буквально еще чуть-чуть и все и учимся не бояться отказа это вот я предлагаю особенно тем людям до да, которые но ну, очень сильно боятся когда им пишут нет что нужно сделать заведите себе копилку за каждый отказ который вы получили да там нет подумаю и так далее положите в эту копилку монетку за отказ который вы превратили в согласие да, который вы проработали положите в копилку две монеты вот посмотрите да за какой-то период у вас копилочка начнет копиться да то есть все свои отказы и отказы которые вы перевели в согласие, будут наполнять эту копилку это очень мотивирует потому что деньги всегда мотивируют да и когда вы увидите что ваша копилка полна вы будете с удовольствием отрабатывать все ваши отказы и будете их отрабатывать таким образом чтобы в вашу копилочку да, пошли две монетки. вот это действительно классный способ вот попробуйте не пожалеете. Так, и алгоритм, давайте, вам оставили отклик, вы пишете бизнес-предложение, вообще ничего не ответили, ну вот совсем, просто, даже не нет, не да, вы просто видите, что человек просмотрел сообщение, вы его оставляете в покое, забываете нем, о, о нем, да, отказали вам, сказали нет, желаем удачи и оставляем контакты, то есть обязательно, обязательно оставляем контакты, да, не нарываемся сильно на грубость, вот, дальше, Возразили, отрабатываем до ответа «да». Если все-таки нет, то оставляем свои контакты. Дальше, написали интересно, развиваем диалог и выводим на регистрацию. В общем-то, все просто, самое главное, не пугаться, не переживать, просто прорабатываем каждое ваше возражение от и до. Так, ну, в общем-то, все. Большое вам спасибо, что выдержали. Сегодня что-то у меня тут происходит. Опять вебинарная комната, все подвисает. Единственное, каким бы ни был наш следующий шаг, он нужен для того, чтобы достичь того места, куда мы решили идти. Поэтому всем огромное спасибо за то, что пришли на данный вебинар. Кто не смог все-таки посмотреть, посмотрит записи. До новых встреч!